Фрайс Филмгруп представляет Производство Шосток и Роснер Фильм Боба Кина В главной роли Патрик Берген В фильме снимались Джейн Хейтмайер, Джулиан Кейси, Дэвид Нерман, Майкл Синельников, Грегориан Майнот Пейюр, Расса Луен и Джек Лендждик.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 Боже, они прекрасные. Азбек? Нет, Азбек. Не Азбек. Что происходит? Брат Майер. Азбек, сестра. сестра Азбека, Джина. Мы встречать вас с профессором. Профессор Челленджер? Профессор Челленджер. Вы он хорошие друзья? Где он? Где Челленджер? Позовите его. Профессор скоро придет. Сходи за профессором. Азбек. Я должен back. лежать.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 Мне конец, да? Боюсь, что да. Это не важно. Слушай, я нашел их. Кости? Нет, не кости. живых динозавров What? что иди иди сделай это за меня скажи что скажи Аманде, я любил ее любил ее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 Какой потрясающий вид. Несомненно. Интересный браслет. Африканский, не так такой? Банту? Близко. Их соседи Суахели. Охотники на львов. Хотите подарю? Нет, я не могу.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 Мы были очень опечалены смертью одного из проводников, но уход всех наших носильщиков сильно осложнил наше путешествие. Теперь нам предстояло самим нести все снаряжение.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 Всё, отправляемся.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 Мисс Уайт, Мэлоун, собирайте шар. Мы не закончили Челленджер. Челленджер! Челленджер! Челленджер! Челленджер! Что это? Мисс Уайт? Да. Сюда. Рокстен. Рокстен. Сюда. Келлинджер, сюда. мне, заберите меня отсюда. Помогите.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 Майер, уходите. Майер, вперед. Майер, скорее. Майер, держись. Майер, влезай. Держись, Лес внутри. Нет, буду держаться здесь.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 Просто держись крепче. Куициклаптлус Магнус. Гигантский птеродактиль. Челленджер. Они действительно не вымерли. Сэр, я должен извиниться перед вами. Господи. Малоун, Малоун ты можешь приземлить эту штуку?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 Как здесь оказался шар? Удивительно, на что способен человек, если пораскинет мозгами. Рокстон? Что это у вас? Oh, это? Me, Вы мне скажите, профессор. Like Похоже на центрозавра. Центрозавр. Well, что ж, когда вернусь в Штаты, обязательно узнаю поточнее. <laughs>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 Вернись! Не надо, вернись! Ради Бога послушай, Джина! Вернись! Осторожнее! Джина! Джина! Джина! Джина! Я же говорил. Развяжи меня, Челленджер. Сам знаешь, только я смогу ее спасти. Джина! Джина! давай. Пожалуйста, вернись. Джина! Джина, держись! Джина, вернись. Стреляй! Дай мне...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 Саммерли? Саммерли! Профессор! Профессор! Саммерли! Саммерли! Саммерли! Саммерли! Профессор! Что случилось? Где воздушный шар?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 Осторожно. взгляните, О, господи. Хомо сапиенс. Да. Из местных.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 Прелесть моя. Ты сделаешь меня богатым. Это будет единственный экземпляр. Бежим.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 Подела сраная. Господи. Чего они ждут? Поехали! убирайтесь давай джина очнись очнись подождем пока не уйдут настойчивый твари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 Джина! Джина! Джина! Джина! Джина. Идем. Мы уже ничего не можем сделать. Где Милон? Не знаю. Вот он. Мелон. Мелон, ты в порядке? Мы здесь. это наш шанс. Давай. давай. Вот так. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Сюда, тварь. Молодец. Давай же. Малон, ты с ума сошел, беги. Давай.